Всем привет! А ты знал, что РЖД всегда доставит тебя вовремя, несмотря ни на что? Сегодня ты увидишь еще множество удивительных моментов, которые попали на камеры видеонаблюдения, когда реклама оказалась слишком реалистичной. Всегда следите на дороге за лежащими полицейскими, чтобы не быть как этот парень. Когда хозяев не было дома, маленький котенок решил поиграть на кровати, но его планом помешала мать, которая объяснила, что так делать нельзя, после чего начала заправлять постель обратно. Вряд ли этот офицер ожидал, что разогретое яйцо в микроволновке будет для него угрозой. Так вот в чем секрет успешной партии в бильярде? Когда ты пытаешься соответствовать нынешним трендам. Тот момент, когда твоя девушка пытается тебе помочь. Когда в детстве с братом пересмотрели Смакдаун. Взгляд этой девушки просто бесподобен. Тот момент, когда начальник стоит у тебя над душой. Видимо, этой лошади надоело катать этого парня, и она придумала оригинальный способ, чтобы от него избавиться. По-моему, стеклянные двери придумали специально для страданий. А на этом видео был заснят момент один на миллион. В одно и то же время в одном и том же месте кот убегает от собаки, парень убегает от девушки, а другой бежит от полиции. Видимо так наступает черная полоса в жизни. Во время парковки самое главное не перепутать педаль тормоза с газом. Когда этот парень возвращался домой с работы, по его ноге пробежала мышь, и его реакция была просто бесценна. Не стоит забывать, что дети всегда берут пример со своих родителей. Похоже черепашки ниндзя уже не те, что раньше. Эта девушка явно связалась не с тем противником. Хозяева магазина явно задумаются о новом способе хранения бутылок на прилавке. Вот почему красивая обувь это твой враг. Видимо этот парень уже с детства готовится быть пранкером. Когда этот парень решил позвонить в звонок и убежать, его сразу же настигла карма, причем дважды. Этот приятель явно не собирался уступать парковочное место Когда во время учебы не слушал учителя и решил, что и так все знаешь. Наверное, они сидели с тем парнем за одной партой.